С днм рождения тебя! С днм рождения тебя! Пригласительные для панки есть? Yes? Я не буду приглашать панки. Давайте наберем на это видео 10 тысяч лайков. Лайк-лайк-лайк! Like, like, like. Ой, а ты же не спишь? Тогда целоса! Комдон и волейболистки. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. А Панки? Пригласительные для Панки есть? Нету. Я не буду приглашать Панки. А почему? Почему? Почему? Вопросов много, единорожка. и не занимайся своими делами, ладно? Своими говори. Ну ладно. Пригласи, пригласи. А вдруг он прийти не захочет? И что тогда? У меня будет настроение испорчено. И на испорчен. Нет, я не хочу. Ладно, нужно посмотреть, все ли готово. взрослых. ага, нет никакого панки, никакой ему пригласительной. Угу, Сейчас. Всегда самой все нужно делать. Вот это единорожка дает, как красиво! Обязательно и потом скажу спасибо. Так, угу. приборы готовы, осталось только разложить. три. Единорожка, Единорожка, иди сюда, пожалуйста. Стой, случилось. Слушай, здесь у меня было четыре пригласительных, осталось только три. Это ты взяла одну. Что? Я? А мне зачем она? Я и без пригласительных к тебе на день рождения приду. Хм. Странная ты какая-то. Все, больше никаких вопросов, потому что у меня еще свои дела, как там говорила. Ну ладно, деловая ты моя. Придется близняшкам одну пригласительную дать. На день рождения моей сестры Ты должен его отдать Панке Чтобы он пришел к на день рождения Погоди-ка, погоди А почему она сама это пригласительное не вручила Панке? Ой, Панке, недалекий ты мой. Она же у меня стеснительная Вот и приходится самой все делать Хе -хе. Ну тогда понятно Передам, конечно, давай его сюда Панки, Панки Панки Я здесь, ты чего так кричи? Что случилось? Панки, вот тебе пригласительный от единорожки Разденье. Вау, вот это круто! А, а почему она сама мне его не вручила? Эм, ну, э, ну... Так я тебя кричу! Зову Панки, Панки, Панки! А ты за меня не слышишь, она очень спешит! Вот и убежала, еще за остальные пригласительные разнести нужно! Ура! Меня пригласила на день рождения единорожка! Ура! Ну давай этот пригласительный! Слушай, Панки, а что я ей дарить буду? Да нет, ободок у нее уже есть, и даже очень красивый. Да она еще и в моде настолько хорошо разбирается, чтобы еще не опозориться. Ну ладно, пойду по магазинам пройдусь, может что-нибудь подберу. Спасибо, Панки. Всегда пожалуйста. Хе, я же твой брат. Вот хорошо, успел, фу, выбрал. О, привет, Панки. Привет, Дон. Ты что, идешь на день рождения к единорожке? Ага, да, она мне пригласительные дала. Вот, я уже даже подарок и выбрал. Надеюсь ей понравится. Сейчас только соберусь и пойду. И я иду к единорожке на день рождения. Вот, бегу собираться. Но ты же знаешь, что это будет в стиле мини-маус. Ты голова. открою. Интересно. Девочки, посмотрите. Это мне тролли с Италии передал. О, какой подарок. Здесь было написано. Настоящая жемчужина для самой настоящей жемчужины. Это же я, что ли, жемчужинка. Приятно. Ой, единорожка, какая красота. М -м -м, умеет этот тролль выбрать подарок. Слушай, я кое-кого еще сегодня видела с подарком. Да, кого? Кого-кого? Панки. Ты же ведь сама его приглашаешь. Я видела пригласительного у него в руках. Да и он сам сказал, что ты ему пригласительные вручила. Я ему вручила? Единорожка, ты ничего мне рассказать не хочешь? Вот на маленькая, ты представляешь? Это же она мне стащила одну пригласительную. Наверное она ему ее и отдала. Но ничего, он такой радостный был и подарок уже выбрал. Что правда? Вот это да! Это наверное банки говорю, что он был очень счастливый. Ну тогда я быстренько открою. Привет, единорожка. Поздравляю тебя с днем рождения. И желаю всего-всего самого хорошего и побольше. И чтобы все твои желания исполнились. Спасибо большое, Панки. Это тебе подарок. Надеюсь, он тебе понравится. Уй, Давайте теперь откроем наш долгожданный шарик, чтобы посмотреть, что за сюрприз ждет нас внутри. Поехали! Наш первый слой. М -м, <с annoying sound> как простенько он открылся! Где подсказка? Вот она! Ой, смотрите! Это будет у нас Рок-клуб. Слушай, Панки, это же точно такая подсказка, как и у тебя. Интересно, интересно. Поехали дальше. Может, это будет второй Панки? И наш второй слой. Барабанная дроп. И... О, это желтый шарик. Нет, ребята, это не золотой. Это желтый шар. Наши наклеечки. И открываем третий слой. А вот и наша тату. Конечно же, здесь микрофон. Это все убираем. И открываем нашу первую ячейку. Ой, смотрите, здесь сразу же ленточка спряталась. Ааа, -а -а, смотрите! Я уже знаю, кто это. Ребята, вы уже знаете, кто мне попадется в этом шаре? Давайте откроем следующий сюрприз. Вот так. Это у нас очки вот такие классные! С белой оправой и розовыми стеклышками! Открываем наш следующий сюрприз! Ну, конечно же, здесь вот такая туничка со смайликом и надписью Бэйби! Ребята, вы уже догадались, что это будет Гранж? Достанем еще ее бутылочку... Вот она, какая красочная. Белая, с черными вставками и желтой крышечкой. А теперь наши конфетти и куколка. Один, два, три. Фу! А теперь откроем саму куколку. Вот она, розово волосая красавица. У нее голубенькие глаза и розовые бровки. Давайте ее оденем. Это девочка рокер. Вот она, моя красотка Рокер. Ну, точнее, она Гранж, но из рок-клуба. А так как это у меня повторка, я разыграю ее, но не сейчас, а в одном из следующих видео. Так что следите за каналом, не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Чао-какао!